Друзья, всем привет! Сегодня мы будем говорить о том, что нам опять кинули очередную кость о возможном помиловании Михаила Ефремова. А так это или нет, мы с вами обсудим в этом выпуске. Я решила перекрасить свой туалет нижний, на первом этаже и вот такую красочку подобрала. Напишите, нравится вам такой свет в туалете или не нравится. Но ну, а мы говорим про Михаила Ефремова. Сейчас очень много стало таких бросов в СМИ, что Михаила Ефремова помилует президент, и что письмо подписали, и очень много людей подписало. Если не помилование, такое полное освобождение, то вполне можно расслабиться считывать и на условное, но я, ребята, вам честно могу сказать от себя, я не верю этой системе, я абсолютно ей не верю, я очень надеюсь, мне очень хотелось бы, чтобы это было так, потому что очень это печальная ситуация, очень горько осознавать, что человек может сесть в тюрьму по подставному делу на такое большое количество лет. Я, вы знаете, записала то видео про молчание семьи. И очень многие мне написали, не трогайте семью, ай-яй-яй, куда вы лезете своими грязными сапогами и так далее. Ребята, меня учить не надо, я сразу скажу. Воспитывайте себя. Я записала то, что посчитала на тот момент нужным. И задала этот вопрос людям, которые за этим делом следят. И, кстати, спасибо всем, которые оставили свое мнение и всем людям, которые мне, допустим, сказали про сестру Михаила Ефремова я вот этого здесь в Америке не знала которая ну как-то вот его и посещает и знает о его судьбе и вообще в общем-то следит за его судьбой Потом мне писали после этого видео, что вы наслушались Елены Васильевой, вот этого эссе, это ужасно, ля ля поля Но, во-первых, я скажу, во-вторых, я скажу то же самое, что я сказала про себя. Каждый человек вправе писать и говорить то, что он считает нужным. Я когда послушала это эссе, я была, честно говоря, в таком шоке. Я как раз ехала за рулем, и у меня немножко задергался глаз. Но, вы знаете, не от смысла того, что она сказала, а от подачи. Подача, конечно, меня удивила, но, опять же, это ее право. А, а вот в том плане, что мне говорят, вот, святая, буквально сказать, набожная женщина, жена Ефремова. Ребята, ну мы же все как бы не маленькие дети. Вы же знаете, когда убивают мужа и жену, думают на первого, на кого? это первое второе я в эту версию даже не рассматриваю и я честно вам хочу сказать что ну как-то мне кажется она неправдоподобной но мне кажется абсолютно правдоподобным что что жена или муж такое могут допустить по отношению своему супругу или супруге. Второе, я очень не, добери... не доверяю очень набожным людям. Мне кажется, знаете, вот песня такая была очень хорошая. Вы вечно молитесь своим богам, и эти боги все прощают вам. Вот те, которые очень сильно замаливают грехи и они, эти люди у меня, честно сказать, сразу вызывают недоверие. Я не хочу обидеть людей религиозных, но это моя личная точка зрения, на которую я имею право. Алла Кигель сказала, что вот убираем эмоциональное, вот блогеры, которые освещали, надо подать такое больше информационную подачу дело не забывать Михаила Ефремова не забывать ничего не забывать но подача должна быть без эмоций потому что мы этим только ему навредим я безмерно ее уважаю и поэтому я конечно буду стараться такого рода выпуски вести более информативный но опять же в этом деле очень тяжело отделить эмоциональное от информативного это знаете, такое у меня даже иногда складывается впечатление, что это как с моим родственником какая-то такая беда произошла Вот честно, я не знаю почему, но как-то вот так я эту ситуацию воспринимаю, что это случилось со, с моим близким человеком По поводу этих бросов, мне так понравилось Добровинский заявил, что там они его простили, Михаила Ефремова А сумма взыски, взыскания там была 111 тысяч или что-то такое Блин, чувак, ты прикалываешься сейчас над всеми нами? Такая гадость, такая мерзость, я вам честно могу сказать. По-моему, уже 3 или 4 миллиона Ефремов вывалил несчастным пострадавшим, а вот 111 тысяч они ему простили, благородный. И теперь они будут лично, лично как пишут многие СМИ, власти, просить Владимира Путина о помиловании для Михаила Ефремова. Вы знаете, мне плевать, хоть черта, хоть дьявола, кого угодно просить, если наш президент такой всемогущий и так сильно хочет показать, какой вот он власть имущий, если для того, чтобы ему это надо всем продемонстрировать, он скостит срок или выпустит Михаила Ефремова да блин пускай, лишь бы нормального адекватного актера выпустили и не мучили и вот это вот позорище все прекратили, я вам могу честно сказать, но опять же повторю я не верю я не верю этой власти, я не верю, что что-то хорошее может произойти. Я очень хочу в данном случае ошибаться, очень хочу в данном случае ошибаться. И если я ошибаюсь сейчас, говоря эти слова, я буду просто счастлива, я вам честно могу сказать. Я буду счастлива, если я ошибаюсь. Ну все, ребят, всем пока-пока. Скажите, пожалуйста, а вы верите вот в это помилование от батюшки-царя для Михаила Олеговича или нет. Очень хочется узнать ваше мнение. Подписывайтесь на канал и оставляйте свое мнение в комментариях. Это очень важно. Пока-пока.